Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Лоскович и сегодня э, мы поговорим о люке невидимки. Люк-невидимка четвертого поколения компании «Практика». Я расскажу вам, э, как это делаем мы и почему мы отдаем предпочтение данной компании. Вот наш люк. Открывается он нажатием на одну сторону. При нажатии откидывается данная сторона. Дальше следует потянуть за нижнюю часть и открыть люк. Люк размером 1,20х60, выбрали такой большой, так как внутри стоит большой водонагреватель. Первое, что следует учесть при монтаже люка, это правильная раскладка плитки. Плитка у нас 30 на 60 соответственно плитку мы разложили так, чтобы 4 плитки у нас помещалось на люк. Также мы учли наличие стеклянных фризов и разложили их так, чтобы они не попадали на люк. Не забываем, что люк у нас 1,20х60, на это его наружный размер. Внутренняя же часть люка 54х114, это нужно учитывать при сборке каркаса. Для монтажа каркаса мы используем металл толщиной не менее 0,6 мм. Мы используем профиль CD, вложенный один в один. Это придает достаточно жесткость нашей конструкции. После того, как мы вставили наш люк в каркас, мы по периметру рамки люка делаем отверстия для саморезов. Там уже есть готовые, но они расположены чуть дальше, чем нам нужно. В верхней части используем стрелу 8 мм, чтобы шляпка самореза прошла внутрь. А в нижней части 2,5 мм, чтобы саморез легко вкрутился в профиль. Перед облицовкой люка плиткой с обратной стороны дверцы люка следует подвесить груз равный весу плитки приклеиваемой на люк. При приклеивании плитки нужно контролировать, чтобы клей не попадал между дверцей и рамкой люка. Также для удобства укладки плитки следует зафиксировать откидные ролики. Фиксируются они с кобой, чтобы при нажатии дверца у нас не открывалась. Перед монтажом следует зафиксировать стопорные винты. Вся конструкция собрана прочно и качественно. Также по периметру всей дверцы присутствует уплотнительная резинка. Также на люке присутствуют ролики, которые способствуют к лучшему закрыванию. Итак, после монтажа люка невидимки и облицовки его плиткой, для удобства облицовкой плиткой мы зафиксировали наши ролики, которые отталкивают дверцу, вот, э, шпильками. Как потом достать э, люк и открыть, делается это при помощи такой вот присоски, которая идет в комплекте. Вот, мы же иногда делаем при помощи своих больших присосок для стекла. Вот, если у нас э, плиточка гладенькая, берем просто присосочку. Двигаем туда вакуум, тем самым закручивая ее. Вот. И тянем и открываем наш люк. То вот. видим, вот так вот у нас открывается. Вот как видим люк у нас довольно-таки просто закрывается и Становится все на свои места ровненько и красиво. На завершающем этапе следует просиликонить швы плитки на люке и после высыхания силикона нужно его прорезать под углом 45 градусов. Остатки силикона на рамке люка следует удалить, для того, чтобы они в дальнейшем не препятствовали закрыванию люка. Кому была полезна данная информация, не забываем ставить лайки и подписаться на канал. Также мы есть в социальных сетях vk.com/rpkbrest и одноименные группы в других социальных сетях.